Hi guys, welcome back to another Victory Acton. For today's video, Acton is to our favorite country, which is Russia. Private and especially to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is Putin's Victory Day speech 2019. I am dying, but I do not surrender. Oh my God, the best like quote and title of this video. And credit to the honor also with the video to Drago Victorian. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel. Click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated when our future uploads. And if you have some comments and suggestion related to this video or any Putin's video, Russian videos that you can suggest, drop it comment section above to read. respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy with this one. And I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or any language that you want to choose. And I want to hear also with you the comment section what are your thoughts with regards to this video. Enjoy, guys. Respond. О, Я всегда понравился смотреть их в Параде, потому что волосы и костюмы, и арморья, артиллерии, которые, как-то, параде. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, Veterans. товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, Товарищи офицеры, генералы Поздравляю вас And back, Днем Победы, с nice. Днем нашей гордости и скорби, нашей безграничной благодарности защитникам Отечества, разгромившим нацизм. Сегодня все они на пьедестале грандиозной победы. Ради нее они воевали и трудились. Вау. Прошли жертвенный путь нечеловеческих испытаний, неизгибаемой твердыней стояли в пекле сражений. Все выдержали, отдали все, что могли. И добились, выстрадали победу. С каждым годом мы все больше, острее чувствуем нравственную мощь этого беспримерного подвига. Осознаем неприходящую ценность ратного триумфа нашего народа. Именно он защитил, спас Родину, стал надеждой, оплотом для всего человечества, главным освободителем народов Европы. В истории нашей страны немало героических свершений, но на особом месте победа над фашизмом возмездие нацистам за все их причинство, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут также в считанные недели поднять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло. Да, после вероломного вторжения врага на нашу территорию были и поражения, и отступления, и тяжелые потери. Но это не сломило Россию. Уже к началу июля 41-го в строй встали более пяти миллионов бойцов. Десятки тысяч добровольцев ушли в народное ополчение. Под шквалом огня на восток были вывезены сотни крупных заводов. И в невиданно короткие сроки производство было восстановлено на Урале, в Поволжье, Сибири. Все для победы» стало девизом тыла. Именно здесь и был открыт наш второй фронт, трудовой и героический. Его могучий арсенал действовал безотказно. Победа ковалась всем народом, одним из первых, Подлый, внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. Бились до последнего. Оставили потомкам на стенах цитадели надписи, oh, от которых и сегодня перехватывает дыхание. Они звучат для нас как клятва и как наказ. Умираю, но не сдаюсь. Подвиги российских воинов в наши дни... Говорят о том, что этот наказ не забыт. Эта клятва принята на вооружение сегодняшним поколением защитников Отечества. И является главным залогом абсолютной надежности и непобедимости русского оружия. Именно так думали и так поступали в годы Великой Отечественной войны. Миллионы людей, сражаясь за родину в решающих битвах под Москвой, и Сталинграде, на Курской дуге и на Днепре. Победа добывалась отвагой участников обороны древних русских столиц Киева и Великого Новгорода, неустрашимостью защитников Смоленска, Одессы, Севастополя, беспредельной стойкостью жителей блокадного Ленинграда. На каждом плацдарме, на каждом рубеже совершались подвиги огромной духовной силы. И часто совсем молодыми людьми, среди удостойных звания Героя Советского Союза, более половины бойцы до 25 лет. Многие уходили на фронт прямо со школьной скамьи и навеки остались там, на передовой. Не узнали счастья любви, семьи, рождения детей. Солдаты своей страны не жалели жизни ради ее свободы, ради мирного будущего, ради каждого из нас. Мы никогда не забудем их мужество и самопожертвование. Ту непомерную цену, которой была оплачена победа. Склоняем головы перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов. Мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которых stone. уже нет с нами. Объявляется минута молчания. Wow saying to all the veterans and to all the past heroes of Russia is indeed a very nice person it's incredibly amazing I am dying, but I do not surrender Дорогие друзья, память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность. Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков. Наш святой долг – защитить подлинных героев. Мы преклоняемся перед всеми ветеранами поколения победителей. Вы живете в разных странах, но подвиг, который вы совершили вместе, нельзя, невозможно разделить. Мы всегда будем чтить всех вас, прославлять победу, которая была и остается одной на всех. Уважаемые товарищи! Уроки прошедшие войны по-прежнему актуальны. Мы делали и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого современного уровня. Будем и дальше укреплять престиж Ратной службы, авторитет солдат и офицеров, защитников Отечества. Вместе с тем Россия открыта к сотрудничеству со всеми готов на деле противостоять терроризму, неонацизму и экстремизму. Коллективный отпор носителям смертоносных идей снова имеет определяющее значение. Мы призываем все страны осознать нашу общую ответственность за создание эффективной, равной для всех системы безопасности. Наш народ знает, что такое война. В каждую семью она принесла горе. Неисчислимые страдания. Мы ничего не забыли. Все помним. И свято чтим доблесть really солдат those, like, Это of именно в их честь наши военные парады, гром салютов и колонны бессмертного полка. День Победы всегда сближает, роднит все поколения, открывает сердца навстречу друг другу. Сегодня мы не скрываем своих эмоций. И эти искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Мы гордимся нашей сплочённой, рады, что вместе с нами дети и внуки, что можем передать им священную память о героических совершениях наших отцов и дедов. И быть уверенными, что их подвиг, их победы будут жить вечно. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем победы! Ура! Ура! Вау! Я как я всегда, я всегда you always have my love and respect to this president, salute it's the to be. bravo long live russia and happy uh, victory russia and this is an amazing and incredible and smart message of the president of russia he is incredibly amazing and like brilliant and genius and honoring to those veterans to those heroic who fought in the war before just to protect with Russia and the people itself, that's incredible and amazing. And I always have my love and respect from the Philippines to this amazing president because he always valued his people and his soldier in the country, and that's very honorable on him. The 2019 victory day speech of President Vladimir Putin was as important as ever as it sent a message to the present day states that consciously distort the events of the past. Putin reminded of the draft graffiti of the breast fortress defenders which still makes us gasp of air in its incredible oath and testament to us as two soldiers fought until the very end this oath was one of hope and defiance i am dying but i do not surrender a phrase that will act as a title of yet another incredible sensitive speech of putin indeed i agree with this one because once he said his uh oh one he said his word It's like There is a connection and honor with that one. I enjoyed watching like this video and hearing with the words of Putin. This give you like sense of there is like protecting the people and protecting the country and he is true with it. And thank you so much for this amazing video.